Котенок, привет! Что сегодня готовим? Привет! Сегодня мы будем готовить домашний адыгейский сыр. Для этого нам понадобится 3 литра молока, а жирность должна быть от 3,1 и выше. Соль и уксус 9%. Очень немного нам понадобится. Начинаем. Приступаем. Начнем мы с молока. Нам понадобится кастрюля. Ставим ее на плиту. Берем молоко. Очень быстрый рецепт должен быть. По действиям. Но нужно будет подождать. Сколько я знаю. Открываем молоко. Включаем... Плиту на максимум. Ну, аккуратно, с молочком, чтобы не убежал. Да. А выливаем все 3 литра. Все три литра молока. Первый вылили. Открываем второй. Выливаем второй пакет. Ой. Поместился бы. Поместился Но больше кастрюли у нас нет. Так И так, третий. Молочко быстро закипает. Так, а теперь... Почти с горочкой. А теперь ждем когда молоко почти докипит. Почти закипит. Нужно довести молоко почти до кипения, чтобы оно не кипело, но почти. Ждем. Все, у нас молоко почти закипело. Выключаем, немножко перемешаем, оставляем. Дальше переходим к уксусу и воде. Нам нужно смешать воду и уксус в отдельной емкости. Для этого взяли кружку. Берем столовую ложку и отмеряем 3 столовые ложки 9% уксуса. Налили. Теперь 3 столовые ложки воды. Раз, два, три. Есть. Теперь это все перемешиваем и отправляем медленно в наше почти кипяченое молоко. Теперь перемешиваю. Вылили. Теперь перемешиваем и ждем образования хлопьев. Вот что у нас получается. Хлопья. Теперь огонь выключен. Оставляем это на 5 минут. Всего 5 минут прошло. Вот какая штука у нас вышла. Что делаем дальше? Дальше эту массу выливаем в дуршлаг или сито. Сырок. Да. много жидкости Не надо солить теперь. Все это посолим прямо здесь же. Мы много соли не любим, а так на по... 30-40 грамм добавим да, но соль по вкусу. На мой взгляд, можно здесь добавить еще каких-то специй, если Зелень вы хотите можно. любить зелени. На этом этапе. Если вы что-то хотите добавлять, то добавляйте это сейчас. Все, и оставляем на... Сейчас... Я смотрю, пока я перемешиваю. Пока я перемешиваю, я выгоняю лишнюю жидкость. И я помогаю. Творки я не выгоняю. А -а -а. Все Сделали. Оставляем это на 10 минут. Ну что там? Все, 10 минут прошло. Вот у нас какой сыр. Теперь его нужно выложить на тарелку. Как бы это сделать? О, легко и Оп! Чуть-чуть придадим форму. У нас вроде форма и не так неплохая получилась. Вытащим горелочку отсюда. Это горелочка от молока. Ничего страшного. Придали. Теперь это отправляем в холодильник. На 30 минут. Все, 30 минут прошло? Да, достаем наш сырок. Вытаскиваем. Я его почему-то Ничего страшного, уноси. Так, вот наш сыр. Я иду в ножом. Давай. Ну что, пробуем? Отрезаю кусочек. Оп. И? И получился настоящий адыгейский сыр. Вкусно? Да. Все.